Всем привет! Записываю видео. Как я веду список контактов свой. Смотрите, открываете Google, пишите таблицы Google. Открываете табличку. Видите, вот здесь много сервиса. Вот. Открыть Google таблицы. Давайте вот создадим. Таблицу. вот обычная таблица здесь я пишу дата когда я связался с человеком здесь пишу э, здесь дата тоже дата э, ну, когда перезвонить человеку здесь я пишу Имя, фамилия, здесь телефон человека, email или электронная почта, skype, здесь соцсети и здесь будут у нас примечания табличка. И, например, как мы ее дальше ведем? Допустим, сегодня у нас 29 августа. Это 29 августа. Я связался с человеком. Так, секундочку. Сейчас мы... Иванов Сергей. Записываем. Телефонового Далее имейл почты. Почта. Так, Skype. Skype человека здесь записываем. Находим его в соцсетях. Ну, допустим, вот давайте. В соцсетях откроем, допустим. Так, вот, допустим, Алла Балюк, да? Находим человека, вот, допустим, так, вот, страничка Алана, так. И вот я второго человека запишу. Давайте Алла. 29. Вот, Алла Балюк. Люк. Телефон ее ввожу. Почту электронную. Так. Skype пишу Аллен, И вот страничка в соцсетях. Я вставляю сюда. Страничка, так. И точно так, примечание. Допустим, я понимаю, что человек, вот, допустим, Иванов Сергей, я с ним э, познакомился в соцсетях, или это мой знакомый человек, я могу выделить э, любым цветом, то есть красным выделяю, допустим, выделил красным, что я поговорил с человеком, допустим, э, пишу в примечаниях, поговорил по телефону, дал info на почту, перезвонить, перезвонить э, 30.08 в 19.00. Все, записал эту информацию. И здесь я ставлю сразу же, когда перезвоните, ставлю 30 08. Все, Алай Балюк встретился, переговорил, позвонил. То есть я сразу, если с человеком переговорил, я его обозначаю в красный цвет. И если например я дал э, первую информацию я выделяю часть этой строки допустим синим цветом э, если человек посмотрел презентацию если человек посмотрел презентацию я допустим обозначаю, зеленым цветом и, допустим, если человек более-менее заинтересован, я обозначаю там еще каким-то цветом. Это вы каждый индивидуально для себя решите и можете цветами редактировать это все. Допустим, Иванов Сергей. Я с ним связался, дал ему информацию, допустим, то есть красным цветом я переговорил, синим я человеку скинул информацию. Зеленым смотрю, он посмотрел презентацию у меня. После презентации мы с ним переговорили, и человек говорит, пишет, нет, мне не интересно. Я его не удаляю, я его помечаю, допустим, желтый цвет. Человеку не интересно и в примечании пишу, так... Посмотрел презентацию. И ему пока не интересно. Все. Я понимаю, что желтый не интересует. Следующий человек познакомился с ним тоже 29 числа. И мне нужно, допустим... С человеком зовут его Сергей Попов. Он говорит, мне сейчас некогда, мне нужно переговор. ну, я смогу свяжись со мной 31 числа. 31 числа. Часов 17, говорит, набери меня. Так. 00. Я обозначаю человека красным цветом, что я переговорил, и э, ставлю по дате. По дате здесь, когда у вас наберется большой список людей, по дате вы можете э, регулировать здесь, сортировать от «А» до «Я» здесь, и по дате вы можете все это регулировать. Вот, отменить. То есть, очень удобная таблица, ее можно за ней управлять этой таблицей с телефона, с планшета там, где у вас есть интернет. Вот таким образом, вот, например, я веду вот моя таблица, смотрите, все под рукой здесь, тысячи контактов, и очень удобно у меня все помечено, показано, то есть в соцсетях, вот еще не показал, вот в соцсетях, да, я показывал любого человека. И заполняете все, если нужно что-то подредактировать, изменить, вы всегда в любой момент под рукой вы можете это все сделать и добавляете людей без ограничений, очень удобная таблица, она всегда в онлайне вот. так что, желаю вам удачи подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки комментируйте пишите, напишите в комментариях, какими вы пользуетесь таблицами это будет очень полезно. Всем пока-пока.